Здравия всем здравым. Вот, ну, наверное, почти 5 градусов да? тепла. Где-то пол 11 Вот, сегодня хороший солнечный уже денек начался. Второе. Май, май, май, варя, да? Или я на июля. Что-нибудь такое. Я июля. Я июня. Что-нибудь в таком духе, да? Хорошо, красиво Я даже на солнышке Согрелся Легкую такую эту самую. Я был другой, ну примерно такая же Роба ну, Конечно, теплые джинсы Свитер, но тем не менее Шапки Так, сейчас Похожу а Пофиксирую Вот Грибы Я их извлекал отсюда Л летом, наверное, еще вроде бы не осталось ничего, но все равно какие-то. Эти самые остались. Вот лезут. Что это вешенки вроде же, да? Ну, конечно, они битые, перебитые холодом, но заметный рост. Все равно растут. Были меньше, намного. Так, это тут не буду останавливать. Красивый такой мох на крыше живописный вот он какой там вот пожевал тоже распушился и вот он даже цветочки пускает в общем муху хорошо сыро солнышко Здесь плюсовая температура раздолье орех нашел положил И исчезают кто-то вот тут вот лежали тоже кто-то птички каркуши какие-нибудь белка белку не видел недавно тоже может быть этому не пропадает добро зря так, вот тут вот зелень я типа малинник малина тут, конечно уже совсем прорядилась вот но я тут вот эту жухлую траву дергаю на подстилку э, на мульчук ну и вот обнаруживаю тянется травка обыкновенная зеленая она, она вообще-то такая поганенькая потом такие колючки вырастают и везде за все цепляются и она такая очень сорняковая разрастается мгновенно но тем не менее зелень так вот сейчас попробую еще найти Найти, ну, найти. Ну, так. Наверное, вот эти. Да, вот они, да. Ну Вот эти я тоже извлекаю. Вот они такие длинные, тоже умершие, засохшие. Ну, вот она. Ага. Фиксируйся. Вот от корня. Она, наверное, многолетняя. Вернее, не, не, не наверное, а многолетняя. Растение там большой, такой корень мощный. И вот от корня. Корень все-таки в земле живой. От корня молодняк. Вот так вот. Видите, какой январский. Какая прелесть. Свеженькая зелень, мелень. Красота. О, да, тут вот нагляднее. Вот он. Сухой. Все-таки померло. Растение то, которое над землей было. А вот тут вот уже пробивается зелень из-под из-под от корня из-под земли, даже уже большие, он какие эти крупные, ростки, вот так вот, так вот вроде бы казалось, кажется, что все уже, да, а нет, это фасад только такой порушенный, там фундамент, ого, -го. так, ну вот такая зелень, вот, вяленькая она потому что простой, ответ простой, солнца мало, Хлорофил не выделяется. Она такая не жухлая. Она бледно-бледно-зеленая. Ну, сейчас где-нибудь поближе найду, потому что хлорофир не выделяется, солнце, фотосинтеза этого нет. И поэтому они прозрачные. Это же растение зеленое. Почему? Потому что хлорофил. Его нет, они будут прозрачные. Такие белесые. Вот, это, по проводили где-то опыты. Такое вот солнышко замечательное. Если содержаться, ветра нет, даже греет. В общем, полетие, вселетие. Вот. Тут, тут, Например, такой сделать пример. Да, вот она, видите, это что? Это не чеснок, случайно. Какая-то трава. Ну, вот она такая вот. Прозрачная практически. Ну, по крайней мере, блеклая очень. Но это же потому, что нету Долго не было нормального солнца. Солнце врубится и все наладится. Так, ну вот такая вот небольшая зарисовка. Сейчас еще там закончу в саду. Вот, да, вот тут поэтому очень заметно, что он растет. то растет, но полу зеленый, потому что мало света. Ну, это же все поправимо. Тут вот такие тоже наши полузеленые луга. Все равно лучше так, чем белая гадость. Так, там гудит что-то. Не видно. Но что-то типа летает. Вот. Небушка такое. Бывает и по голубей, почище, но все равно красота лучше, чем эти серые унылые, даже не туча а этот покров этот. Ну, вот так вот на солнышке. Задержусь, и на этом все. Всего доброго. И WhatsApp кину, и потом будешь на на ресурсе.